Здравствуйте, как Здравствуйте. вас зовут? Меня зовут Евгений. Откуда вы? Из Петербурга. Расскажите нам впечатления об этом мероприятии. Ну, мероприятие, организация мне нравится больше всего. Очень четко, очень все слажено, все подготовлено. Вы раньше, раньше участвовали в таких? Да, подобных? я участвовал, да, раньше, но э, раньше во многом было хуже э, и в, в качестве организации, и в качестве э, информационности. Uh -huh. вот. Сейчас э, стали больше э, все-таки делиться опытом на самом деле врачи и коллеги. Вот, потому что раньше больше скрывалось, как-то информации было, больше коммерческий как-то э, подход. Сейчас можно и вопросы задать личные ну, по, по работе. И никто не будет юлить там как-то. Ну, а что вам понравилось больше всего? Ну, практическая часть, конечно, mm -hmm. да. А подскажите, что бы вы хотели пожелать своим коллегам, пациентам? Коллегам, коллегам. Коллегам побольше пациентов и побольше... Вмешательств, которые повышают как бы, уровень личный, как бы, чтобы достигать более таких высот профессиональных. Вот. А, а пациентам, пациентам? Да, не, да, да, не, ну, не болеть, да, не болеть. Вот. Но следите за собой и обращаться к нам спасибо за квалифицированной помощью. Спасибо за ваши ответы. Вам Хорошего спасибо. вечера. Да. читал там. Я читал из толпы. с одного, там сейчас до другого.